поговорить с вами на очень серьезную тему это не я сломал наш унитаз так что? В Когда? ну если честно то он сломан уже года так два то есть у нас... Выходит, что так. тогда Но... Найдете. Но зачем? Ну, вообще-то ты шарик. И я думаю, что ты должна есть воздух. Это во-первых. Во-вторых, это не крыса, а мышь. В-третьих, мышь хотя бы еда. Ой, погоди, а, что это за херня? Братишка... Ой, это что за херня здесь? Кто ты? Я твой брат. Но у меня нет братьев. У меня есть только двоюродная сестра. Все. Ты что, не помнишь, что ли? С нами столько забавных историй происходило. Например, когда ты упал с обрыва и умер. Я умер? Да. На этой штучке тебя оживило. Наверное, ты потом все забыл. Потому что как раз после этого я уехал учиться в колледж. Оу! Oh. Я все равно в это не верю. Ладно, допустим, но что ты тут делаешь? Я купил себе планету и решил этим похвастаться. В смысле? Я купил себе планету и решил проводить на них соревнования челов за бабки. Но я богатый. Ты можешь участвовать и получить деньги. Но чтобы все было честно, позови своих друзей. Потому что я на этом заработаю. Каким? Не важно. Блоя, это не один из моих клонов. Что ты? Я же уже сказал, я твой брат. Ладно. Интересная штука. Как работает? А -а -а -а -а -а -а. Ну ладно. Ну, так ты предлагал нам заработать деньги? Да. Что ж, я согласен. А как же твои друзья? Тоже. Отлично.